Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко, и вы на канале Честный юрист. В этом видео я расскажу, как получить судебный приказ в арбитражном суде. Имеем следующую ситуацию: организация сдала в аренду другой организации офисное помещение. У арендатора перед арендодателем возникла задолженность арендной платы в размере 100 тысяч рублей. Арендодатель направил требование арендатору о погашении задолженности в течение 30 дней. Арендатор смог оплатить только часть требования в сумме 20 тысяч рублей. Дополнительных соглашений арендодатель с арендатором не заключали, и у арендодателя возникла необходимость взыскания 80 тысяч рублей долга. Самым быстрым способом является взыскание задолженности в порядке приказного производства в арбитражном суде. Для этого необходимо подать заявление и документы, подтверждающие задолженность в арбитражный суд. Как это делается? Согласно статьям 229.1 и 229.2, Арбитражного процессуального кодекса, судебный приказ – это судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм, а именно, требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателям документах, устанавливающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает 500 тысяч рублей. Требование основано на совершенном нотариусе протесте векселя в ни платеже, ни акцепте и ни датировании акцепта, если цена заявленного требования не превышает 500 тысяч рублей. Заявленное требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер, подлежащий взысканию денежной суммы, не превышает 100 тысяч рублей. Статьей 229.3 арбитражного процессуального кодекса Определены форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. В заявлении о выдаче судебного приказа должны быть указаны наименование арбитражного суда, в который подается заявление, наименование взыскателя, его место жительства или адрес, ИНН, ОГРН, банковские и другие необходимые реквизиты, сведения о должнике для гражданина должника, индивидуального предпринимателя, его фамилия, имя, отчество и место жительства, а также даты и место рождения, место работы, если они известны, и один из идентификаторов: сНИЛС, ННН, серийный номер паспорта, УГНП, серийный номер водительского удостоверения. Для организации должника наименование и адрес ИНН, ОГРН. Требования взыскателя и обстоятельства, на которых они основаны. Документы, подтверждающие обоснованность требования взыскателя. Перечень прилагаемых документов. Необходимыми документами, которые нужно представить суду, будут копия договора аренды, заверенной организации арендодателем, требования или претензия о погашении задолженности, которое была направлена арендатору, но не исполнена им или не получено, выписка из игры в отношении обеих организаций, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе. Если заявление будет подаваться представителям, необходимо представить суду доверенность. Напоминаю, что доверенность выданной организации, лицу, которая будет от ее имени подавать заявление и приложены к нему документы, может не заверяться нотариально. Доверенность, которая выдается индивидуальным предпринимателем, лицу его представляющим, должна быть нотариально заверена. Также учитываем, как суд будет проверять правомочия лица, подписавшего заявление. Поэтому при необходимости нужно приложить копию устава, заверенного организации и приказ о назначении на должность лица, который в соответствии с уставом организации вправе выдавать доверенность и подписывать заявление. Подготовив заявление о выдаче судебного приказа, обязательным условием является направление или вручение должнику такого заявления и приложенных к нему документов. Сведения о направлении или вручении документов должнику нужно будет подтвердить суду. Это может быть как расписка должника о приеме заявлений и приложенных к нему документов, или опись вложения, если документы направлялись должнику по почте. При направлении должнику заявления и приложенных к нему документов по почте необходимо учитывать статью 165.1 Гражданского кодекса «Юридически значимые сообщения». О юридически значимых сообщениях я снимал отдельное видео, в котором подробно рассказывал о последствиях получения юридически значимых сообщений. Далее необходимо оплатить государственную пошлину по правилам части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса. Квитанцию об оплате также прикладываем к заявлению. Вот и все требования к заявлению и необходимым документам. Как видно, все написано в одном месте, а именно в статье 229.3 Арбитражного процессуального кодекса. В случае, если какие-либо требования названной статьи не будут соблюдены, суд возвратит заявление и приложены к нему документы заявителю. Однако, возврат заявления не является препятствием для повторного обращения с теми же требованиями после устранения допущенного нарушения. Заявления, приложенные к нему документы, подаются в арбитражный суд в бумажном виде по почте или в электронном виде через сайт арбитражного суда. Суд может отказать в принятии заявления в следующих случаях. Если заявленное требование не предусмотрено арбитражным процессуальным кодексом. Если местонахождение или место жительства должника находится вне пределов Российской Федерации. Если из заявления или приложенных к нему документов усматривается спор о праве. О возвращении заявления о выдаче судебного приказа или о подказе его принятия арбитражный суд в течение трех дней со дня вступления этого, поступления этого заявления в суд выносит определение, которое может быть обжаловано. Приняв производство заявления на выдачу судебного приказа, суд выносит судебный приказ в течение 10 дней со дня поступления заявления в арбитражный суд. В порядке приказного производства судебное разбирательство не проводится, вызов и должника не осуществляется. Суд выносит судебный приказ на основании исследования сведений, изложенных в заявлений и приложенных к нему документов. Судебный приказ выполняется в форме электронного документа, подписанного, усиленной квалифицированной электронной подписью и в двух экземплярах на бумажном носителе. Судебный приказ публикуется в картотеке арбитражных дел не позднее следующего дня после дня его вынесения. Копия судебного приказа на бумажном носителе в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа высылается должнику, который в течение 10 дней со дня ее получения вправе представить свои возражения. В соответствии с частью 10 статьи 229.5 арбитражного процессуального кодекса судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для представления возражений относительно исполнения судебного приказа. В случае, если установленный срок должником не представил возражения, заскателю высылается второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда для предъявления к исполнению. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом, поэтому после получения судебного приказа можно подавать его вместе с заявлением о взыскании в банк в службу судебных приставов. Суд по ходатайству взыскателя может сам направить судебный приказ к исполнению в службу судебных приставов. В названном на порядке происходит получение судебного приказа в арбитражном суде. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!